Приветствую вас, дорогие телезрители. Вы смотрите «Азбука здоровья» и с вами ваш любимый психолог Виталий Миллер. Ну а в гостях у меня сегодня психолог Екатерина Злотникова, преподаватель психологии, кандидат наук и сотрудник психотерапевтической клиники. Здравствуйте, Екатерина. Здравствуйте, Виталий. И мы продолжаем тему «Любовь или невроз?». Давайте мы ответим сразу же на вопросы. Мы там первую программу программе много, столько времени потратили на теорию. Сейчас с вопросов начнем. Давайте, давайте разберемся со всеми вопросами телезрителей. К нам обратился Дмитрий. И Дмитрий пишет. «Еще весной расстался со своей девушкой. У нас много проблем было, да и разлюбил я ее». И попал да так, что теперь и не знаю, как быть. Она пишет мне во все мессенджеры, шлет СМС, звонит. То вернись, люблю-не могу, то ты козел облезлый, проклинаю тебя, крыса. Каждый день такие послания шлет, и я ее забанил, внес в черный список. Но она с разных телефонов меня донимает. «Виталий, но это же не любовь? Что мне делать с этой безумной? Или все же такая сильная любовь? А вдруг она меня кислотой плеснет?» Вот. Такую историю нам Дмитрий поверил. Ну, это точно, Дмитрий, не любовь. А, а как вы думаете, что вот с девушкой на самом-то деле? У девушки прямо на его зависимость, невротическая любовь. Это неблагонадежные, не экологичные отношения. Они ни к чему хорошему не приведут. И нужно это корректировать. Ну, давайте, может быть, разберемся, откуда тогда возникло такое состояние у девушки, что она давайте. проявляет даже такую агрессию. Ну, э, во-первых, наверное, скорее всего, была какая-то психотрамирующая ситуация, да? Угу. Почему человек именно таким образом добивается любви? Мы же все, в принципе, люди, да? У нас, у нас есть у всех потребность любить и быть любимыми. Так. Только некоторые это делают э экологично, да? Принимают любовь, отдают. А некоторые действуют именно вот таким напором, да? Пытаются заслужить любовь. Это именно из-за той оперы, из той категории. Здесь, наверное, нужно все-таки девушки Дмитрия разобраться с самой собой. Может быть, сфокусироваться больше на себе, то есть себя полюбить. То есть, когда мы всегда говорим о зависимостях, мы говорим о том, что человек, зависим не просто от другого человека, mm -hmm. он не может жить, жить в гармонии с самим собой. Ему нужно сфокусироваться на себе, да? полюбить е себя. Екатерина, как вы думаете, а могла ли такая ситуация, ситуация у, девочки, у девушки Дмитрия ну, случиться с тем, что Мама или папа ну как бы не принимали ее, и ей приходилось любовь завоевывать. Абсолютно точно, Виталий, ага. я с вами согласна. Скорее всего, такое поведение девушка Дмитрия демонстрирует именно благодаря той модели поведения, которая была в ее семье, в семье у родителей. Скорее всего, кто-то из ее близких авторитетных близких, демонстрировал э, такое поведение, которое девушка сочла да, за веру, и теперь все это приносит в свою жизнь. Человек просто не умеет по-другому добиваться любви. Ну, просто не умеет. Ее в школе этому не учили. Uh -huh. А у Дмитрия, он говорит, а любовь это или вдруг вот а, кислотой приснет? У него вот с его идейной стороны тоже все хорошо, или у него уже тоже там как бы есть? Ну, человек, наверное, не просто так заявляет о своих опасениях. Наверняка уже были какие-то предпосылки, он просто теперь боится за свою жизнь, за здоровье, опасается да, этой девушки, потому что видит, что эти отношения действительно не экологичные. А угу. Это, это ну, никак нельзя назвать истинной любовью. Здесь прямо на лицо зависимость. А зависимость, она в этом и проявляется, что здесь… Есть попытки подчинить себе, да, проявить свою власть, попытки управлять, удержать около себя любыми способами. Вот она, зависимая любовь невротическая, да, на Дмитрий, лицо. предлагаю вам не быть психологом, психотерапевтом, ну, еще каким-то там спасателем душ. Подумайте, прежде всего, о себе, а ваша барышня пускай заботится самостоятельно решать эту задачу. Но мы ему предлагаю перейти к следующему вопросу. Давайте. Да. Пишет нам Вера. Я люблю своего молодого человека, как никого прежде не любила. Я его ужасно ревную и боюсь потерять. Дело дошло до того, что я проверяю его телефон и соцсети. Кто из девушек с ним в друзьях, с кем он одновременно онлайн, кто его на его фото жмет и отмечает лайками. А если мы ссоримся, мне кажется, что моя жизнь не имеет смысла. Он мой воздух. Что мне сделать, чтобы я ему не надоела? Спрашивает Вера. Вера, вы уже надоели, уже поздно. Ну и как вы прокомментируете вот поведение Веры? Здесь мы опять же сталкиваемся с зависимостью чистой воды. Человек вместо того, чтобы сфокусироваться на себе, на своих желаниях, на всех аспектах и сферах своей жизни, бросает все свое внимание на объекты своей привязанности и тем самым показывая, что он главный в ее жизни. Да? Человек, опять же, не может быть в гармонии с собой, не может любить себя по-настоящему, а вот именно пытается получить любовь у своего партнера. Здесь я бы еще, наверное, разобралась и продемонстрировала нашим зрителям, что значит любить себя. Мы сегодня очень много хорошо. об этом говорим, а, говорим о любви к себе. Что значит любить себя? Но прежде всего… Нужно перестать питаться теми э, отношениями, которые нас отравляют. Что имеется в виду? Что не нужно общаться с теми людьми, после общения, с которыми нам плохо. Да? То есть не нужно в своем окружении держать тех людей, э, э, которые нас не вдохновляют, не наполняют, а только истощают, да, так скажем. Угу. Не делать то, Экологию что. Экологию там отношения. Да, есть, да, и, да. совершенно верно. Не делать то, что нам не хочется делать. Я сейчас не говорю о том, что не нужно ходить на работу, да раз нам не хочется, а просто хотя бы как-то оградить себя от тех действий, которые нас не удовлетворяют, ну и или не приносят нас, нас какого-то позитива. Какое-то время уделять на то, чтобы делали то, что хочется. Совершенно верно. Это свое любимое дело, это хобби, это увлечение, это как раз попытка получить то ресурсное состояние, которое дает нам силы жить. Вот, наверное, что самое главное. Что еще значит любить себя? Это совершать только добро по отношению к себе, да? Это прислушиваться к своим желаниям, к своим потребностям. Это слышать себя, чего же я хочу на самом деле, да? Это даже проявляется в том, что когда человек говорит «да», в том случае, когда хочет сказать «нет». Это просто та ситуация, которая просто отнимает огромное количество ресурсов у человека. Я, знаете, как делаю на встречах со своими клиентами, спрашиваю, назовите э, три человека, которые самые важные в вашей жизни. Mm -hmm. Они называют им родителей, ребенок. Я говорю, хорошо, пять. Если в этих пятерку вы не попадаете, то, уважаемые господа, поверьте, вы себя не любите. Абсолютно точно, да, это к нашей системе ценностей. А еще можно проверить себя очень легко. Попробуйте хотя бы в течение минуты говорить себе, за что вы себе благодарны, что вам в себе нравится угу. и чему вы рады в своей жизни. Вот просто про себя. Хотя бы в течение минуты, если сможете говорить, это признак, что у вас любовь к себе присутствует. И если нет, тренируйтесь, спасайте свою душу. Виталий, вы абсолютно правы, а я бы даже порекомендовала составить целый список из 50 пунктов, список того, за что вы благодарны. Просто даже элементарно за то, что светло на улице, да, что у вас есть близкие, у вас есть здоровье, у вас есть дети, абсолютно за все. Это очень хорошее упражнение. Да, кстати, если вы не умеете благодарить, я думаю, что гармоничные отношения вам не светит. Ну что ж, переходим mm -hmm. к другому вопросу. Олег у нас спрашивает. Да, письмо от Олега. Узнал, что моя девушка мне изменяла. Были ссоры, мы расходились, сходились, снова расставались и снова мирились. Прошло полгода, а спокойнее не стало. Мне и без нее плохо, и с ней не лучше. Колбасит, как Бобика, что со мной и как мне быть. Ты ничего не рассказала, кроме того, что пришел-ушел, пришел-ушел, пришел-ушел. Да, да надо, надо, было, надо было поподробнее да, описать свою ситуацию жизненную ну, давайте Но, попробуем. тем не менее, это же тоже какой-то признак, что люди сходятся, расходятся, сходятся, расходятся. А что, о чем это может говорить в отношениях? Зависимость чистой воды. Посмотрите, да, опять на лицо зависимость. Нам редактор очень хорошо вопросы подобрала да, от телезрителей, именно те, которые ну, нужны к нашей теме. Это значит, что, смотри, а, а чего колбасит-то его? Вот, ну, давайте мы побольше проясним, кроме того, что это зависимость. Вот, что вы вот так вот? Почему так происходит? Мне кажется, здесь человек привык, да, здесь скорее всего не любовь, здесь привычка. Человек привык к определенному образу жизни, к определенной модели поведения. Привык, что у него рядом такой человек, да. И когда человек пытается перестроиться на что-то новое, его начинает вот как он пишет колбасить, да, идет возврат к своим старым отношениям, и он понимает, что не может без этого человека, но это лишь иллюзия. Человек может прекрасно, он просто не может ситуацию отпустить и сфокусироваться на новом, на новых отношениях, на новом себе. Да? Человек, человек очень э, сложно отпустить старое. Что-то мне в голову идет знание наркологии, Олег. Не является ли это симптомом отмены ваших отношений? То есть это, это вот прямо очень сильно напоминает отмену. Я думаю, что вам не просто надо... Бежать. Вам надо лететь к специалисту. Абсолютно точно. Олегу здесь нужно понять, что эти отношения, они точно не перерастут в истинную любовь. И чем раньше Олег расстанется со своей девушкой, отпустит эти отношения, тем быстрее он построит свою новую жизнь. Да, обретет какие-то более экологичные и здоровые отношения со своим новым партнером, создаст семью. Чем больше он оттягивает этот процесс, тем больше он закапывается в своих переживаниях Но и эмоциях этих вот больше этих во всех вот таких вот радостей стрессов это как будто бы вот про любовь а это же какая то другое да Виталий, вы совершенно правы мы живем убеждениями которые нам диктуют наши предки да наша семья наше там постсоветское общество что любовь это жертва да нужно любить всю жизнь и еще много много других убеждений которые просто ну так скажем мешают нам полноценно себя чувствовать в отношениях замечательно мне кажется что мы наконец-то смогли вложиться и рассказать телезрителям, ну что такое любовь и что такое невроз, как и друг от друга отличается. Ну что, на этом мы и подведем черту, уважаемые телезрители. С вами была программа «Азбука здоровья», ваш любимый психолог Виталий Миллер и Екатерина Злотникова. До новых встреч!